Всем доброе утро, друзья. Наступило утро. Очередное, слава богу. И Дима кричит, всем доброе утро. Бужу я детей. Девчонки, как всегда, у меня встали рано. Сегодня с утра, вчера... Короче, мне заказали в школу резинки, и Динара мне сказала, мама, сделай мне резиночки. Ага, вижу, что лицо такое прям у нее жалостливое. Если типа не сделаешь, мама ты ты-та-та. Я говорю, конечно, вначале надо сделать им, а потом заявку принимаю. Вот. Ну что, я и сделала с утрица вот такие резиночки зелененькие, с такими бусиками, с прядью волос зелененькие. И у меня аминки надо еще голубенькие сделать. Вон хулиганка стоит. И надо будет после огорода мы в огород пойдем. Викторию надо мне сделать. И динарочки мы сделаем хвостики. Да, крас... красотуль моя. Да, умница. Кашляет она у меня еще. Так, что у нас на завтрак сегодня? Я приготовила печемочку по-быстрому. А, со спагетти толстыми. Очень мне они нравятся. Лучше, чем тоненькие, а? Как будто это Да, хвостики сделаем, потом заснимем, да? Ахаой Даринку а надо. Фоткаем. фоткаем, фоткаем. Мама уже сфоткала. Фотка? Конечно. Так, Пока кто, ты спала. Кто, кто, кто, кто, кто Спасибо, дольше золотая. Садимся кушать. Давайте завтракать. Вот. вот мы, Динарки, сделали резиночки. Я как будто зеленая. Говорит, смотрите, не стесняйся, голод, подними. Теперь повернись Вот так вот Ой, Красота ты моя, красота Еще голубенькие сделаем, да, такие же? Здесь со стразиками волосики Смотри, какие с блестюшками, да? Они да. не они да. да, Амина? Айте, как красиво Одевай носочки и пошли На магазин за порошком Давай У меня приехала Фарида. Все за столом а, кушают. У нас приехала Фарида. Вечерний да, ужин. Да, Вечерний да, ужин. Фарида сварила, приехала суп. Че? Халат что Завязали туго, конечно. Идите, снимите. А, я, наверное, конечно. Убери. Снимай, иди. Конечно, завязала. О! А я что дел... ты терпишь что все у меня? Терпила. Все, теперь можешь кушать? Амина, Динара. Теперь, теперь хорошо? Конечно. Пипец. Там живот к спине прилип, да? Мама, Богдан будет смотреть, да, я ем. с хлебом. Сало ешь вообще-то? Ты приехала домой, называется. Ну как сало? Увезешь город? Почему Богдан пускай ест? Он не сало. Такое будет, такое сало будет. Ты будешь? Да в тихую. А что в тихую? Принём прям вот матрасом спрячешь. На работе достала и жуешь. Да да да. Достала и жуешь. Возьму себя, наверное. Конечно. Вкусная. Оно очень вкусное. Я, я опять песню послушала Валентину Толкунову-то. Про маму-то. Вечно плачу под эту песню. Поговори со мной, мама-то все плачу. Спасибо. Как эту песню слушал? Так, вечно. Да. Детство мне верни. Детство мне верни. Ой, тебе одну мартышку оставили Давай пожалуемся, давай пожалуемся Мы будем жаловать тогда. Давай, давай на руки, давай Все, сестренки отрываются на сестре Жертву увидали Фариде прическу делают вдвоем Что терпила? Нормально еще пока Смотри, матрас еще делают. Ага, прическу нормально делаешь, да? Mm. Молодец. Да, я знаю, какая Просто, вы... Данил, там культурно сделай. Да Я знаю, сейчас, а? это когда у меня прическа. Ага. ага, вот это красиво, да, давай. Да. Ну-ка, о-о-о, теперь... о Не бояться, что ли, Данил? Ладно, не бойся! Не бойся! Нормально Не бойся! Нормально делаешь? У тебя еще то идет Так разговаривает она да. как? О, болтушка вообще она Ой, так она к соседям там подойдет Ты сегодня делаешь? Ага. Нет, везде с кем ага. я разговариваю да. Здравствуйте, со всеми здравствуйте Молодец, надо вот здороваться И Амина, вам. и Динара да. Динара тоже здоровается? Начала. Я всегда говорю, да, здоровайтесь, говорю, да, здоровайтесь. Так непривычно теперь мы маленький телек. Ой, Данил молодец. Вот у нас Данилка заправляет сын мой, седьмой сын. Седьмой ребенок. Ладно, все, что меня снимает? А Ой, что ты мне кажешь? Я не знаю, что снимать. Ага, снимай. ты меня снимаешь все время? Да, да, да. А, а ты что меня снимаешь? снимаешь? Я. надеюсь, мне Даринка тоже хочет, а да? Я. Скоро она подрастет. Будет три, шесть рук. Шесть рук будет. 8. 8. 8. 8. давай, давай, давай, давай, Делайте мне прическу. Чего? Делайте! вы что делите-то волосы-то? Я сейчас волосы свои заберу и уйду. Да. А не надо психовать. Что вы делаете? Косичку. Амина, что делаешь там стоишь? Я. Ой! Мама. Мама видео снимает на там вообще спит, да? Да. Она Ленин думает... Я она Ленин, смотрите, она думает что-то Что, mm. что думаешь-то? Скучаю по дому По дому скучаешь? Зачем? Не знаю, дома Хочу послухать дома Да? И думаешь, как я приехала сегодня? А что, плохо что ли у меня? Да нет, неплохо, просто Не знаю, дома Давай. Сама приехала с утра. Рестница отбраковала мой халат сестра носит. А я говорит, буду носить. Мама, Мама а что, она ползает, нет еще так-то. Даринка-то? Полная. Ага, пол грязный, ты что, нет? Пол грязный. Нет. Надо ходунки принести, она уже скоро начнет бегать. Ты чего? Побежала. Ты где ходунки, да? У нас есть ходунки-то. У нас есть ходунки. Да. Где они? Да, да. принести надо. Стишок умеешь? Давай. Песни может умеешь. Ну давай, расскажи нам стих. Давай, чего ты данил? Я забыл. У меня упадает. Ааа! Блок волос унес. Расскажи, Дед Мороз? Че? Да. что случилось? Бузель. А? Да. Че она делала? Ты че мне сделал? Бузеля сними, у нас скажет стих. Волосы, Сейчас. волосы да, мне, ты порвала. Зачем? Давай, Дед Мороз. Не будешь так делать? Больше не будешь? А то я, пожалуй, берем. Да очень старый. Пошла Да, на папіну допустим. Он больше не будет иди читать. Идем сюда. сюда. Он, он больше не будет читать. Сейчас, подожди. Он стихи читал, ты не сняла, а больше не будет. Потом посчитать? Нет. Я У меня фарида приехала, я фариду больно мам, смотрю. Все. Мам, с саминкой. А, она, я ее обнять, хочу, она мне идет откуда сам дальше. С посмотри. Что там делается, Дарина? Ну-ка посмотри-ка. Скажи-ка мне, что там? Что там вообще-то? Жесть. Она там смесь всего делает. Иди, обними Фариду, тогда не... Иди, позолей. Иди. иди. Обними. Ой, обними. ой, какие обними. молодцы, обними. лапулечки. Обними. Вот да. так, ой, ты молодец. Вот мой братик. Да? да. да? У тебя да. братик, да? Да, да Твой Фарида будет? Да. Вот так вот, делят тебя. Всё мне страшно, короче. Зачем? Мам, это вообще страх. Пореда беги! Я никого так в жизни не боялась, как Амину. Ой, класс. Ходи ты своего уже можешь уметь. Рано. Какой своего имени. Рано. Рано, 18 лет. А! Пока родит уже 19 лет. А, смотри, как я могу. А, смотри, надо. Пока рано. Рано, рано, для себя жить надо. Я сейчас хочу по порничке приготовить. Я по ну, полностью хочу проверить На платном, ага, у тебя резинки уже висят, а как гирлянды. Ой, волосы-то, Господи, как будто ты неделя. Мам, сегодня... Неделя как будто не расчесывала. Причина. Спасибо большое за прическу. Спасибо. Все, сделала, да? Иди сюда, обниму. Иди сюда, обниму. Спасибо, спасибо. О! А тебя не поцелуешь, что? А, Сходило так в душе. Да. Сейчас, сейчас. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да. Да, да, да. Да, да. Давай, давай. Один, а Амина, Мина куда пошла? Ворота, очень старый седой. Ведь на дедушке просто целый день ходить Молодец, молодец минут Ой, тихо, тихо. Нормально Еще? все? Пять минут, говорю, да. Так я девчонок тоже своих вижу. Фаридата давно у меня не была. Тоже охота вести. Да, Какой полтора? Два? Да, два да. Меня тут да, три не нет. было, так ее два не было. Она уехала сразу почти. Да. После тебя через неделю, наверное. Я вообще не приезжала. Да. Она И там я работала. работала. Да, я изначально работала. Да. Это сейчас... Сейчас, сейчас опять еще другую работу. Я, я вот так не хочу ехать. Две недели, короче, ну, буквально да, сестра рассказывает. Mm -hmm. С ней хочу ехать. Да? Куда? Там, короче, за две недели то ли сорок, что ли, сорок лет. Там mm. чисто эти, как, приклеиваешь, что ли, коробки, этикетки. Упаковщицы, что ли? Ну, типа ну там на ногах целый день. Да а, лучше, ну, фигня. лучше с чуть Людой поехала бы с нашей тетей Урупаевой. Мы ей звонили, ну, и? она нам не перезвонила. Она не будет перезвонить. Мама, она хитрая тоже. Ладно, да, иди. Подожди, да. Это. Она не да? Мама, мне да, кажется, знаешь. она еще бандитка. Да? Это? Да. Я-то отошла уже от такого, я уже не бандитка, не такая. Да, И да. это. О, это вообще просто... Бандитка будет, да? Это? И за папу крышеваться будет, всегда. Да. Напиши, что-нибудь папе расскажет, да? Да. Да. А у тебя говорят, да? Тебя зовут, да? Ты мне всегда рассказываешь? Нет, не обижай. Тебя обижают, что ли? Нет. Нет, конечно. <свист> она сама кого хочешь обидит, да? Ее все боятся, когда она спит, все насыпочках ходят. Ты знаешь это? Ой, моя а? <свист> почему? Чтобы она подольше поспала. <свист> Ай, да, ей надо дольше спать. Не хоть, не я дыма, бы ей разрешала мама хоть для вечера спать. Да. Сейчас не было сегодня, сегодня рано надо спать ложиться, да? А когда будешь спать? Да. А со мной, да. Динара со мной будет спать. А а минус минус. Минус. Да, все круги, Динарку не смотрят. Нет, никто. Я, я тоже с вами спать не буду. Нет, не, я буду, да, буду спать. Я. Да. Я, я тоже буду спать. Но... Нет! О, Тихо, тихо. Тихо си. Сомон, си, си, я буду. Нет, я буду с Паридой. Я тоже я с Паридой. Да-да-да. Подождите, с -с -с -с. дайте я динарку обниму, а? <гười> <гười> да. Это зима, я принцесса. Да, Даня хотел ее от да, тебя обнять, а ты прогнала. Сейчас обниму. Подожди, Динарку успокаивает. Увиделась она. Да Моя любимая ¿Eh? салатка заверши. Не надо так удобно.